Сегодня мы снова играем в Sonic Adventure Demo в одиннадцатую главу. Так как я остановил видео э, в, на одиннадцатой главе, э, мне пришлось это редактировать, так как там произошла небольшая ошибочка. Э, давайте же начнем. Макс, давай, нас обманули. Где мы? Мы в подвале, и один лётчик был странным. Продолжить. Я вспомнил этого нигера. Он бежал за мной в поезде. Я вроде его тоже видел. Только. А, зомби! Блин! <плес> <плес> Неудобно! Макс, убей его! Сейчас она тяжелая. Идите вниз. Продолжите. А вот тут уже в разработке, поэтому всем пока!